Всем привет! Сегодня мы, как видите, немного в непривычной обстановке, а это значит, что мы будем разговаривать о еде, питании, а именно о диетах, о том, как они влияют на наш организм и почему по окончанию диет мы чаще всего не только возвращаемся к тому весу, с которого мы начинали похудение, но иногда, даже я бы сказала частенько, набираем больше, чем у нас было до этого. Какую роль в этом играет обмен веществ? Так что поехали. Кто здесь новенький, меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся честные и откровенные видео о похудении, питании, здоровье, фитнесе и натуральном бодибилдинге, то не забудьте подписаться. А также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Итак, когда я буду использовать слово диета, под ним в этом видео я подразумеваю питание с большим дефицитом калорий, нацеленное на снижение веса тела, на похудение. Как чаще всего начинается похудение? Мы понимаем, что хотим избавиться от каких-то лишних килограмм общество часто нам подкидывает разные быстрые способы это сделать и мы уже гуглим что-то вроде как избавиться от боков за две недели как сбросить 10 килограмм жира за 7 дней и так далее и тому подобное в качестве ответа на этот вопрос часто мы получаем разные монодиеты, там гречневая, кефирная, все вот эти вот извращения, низкоуглеводная, низкожировая, диеты знаменитостей и тому подобное. Обычно почему-то все думают, что есть какой-то секрет, что там нужно кушать одну морковку и забивать ее яблочным соком и от этого похудеешь, но на самом деле вы худеете не от морковки с яблочным соком, а от того, что вы резко убираете калории, вы уходите в очень сильный энергетический дефицит. Наш организм, можно сказать, это такая машина, которая которая использует топливо. Если мы в нее зальем больше топлива, чем мы потратим за день, то у нас будет остаток. Этот остаток у нас накапливается в разных местах в виде жировой прослой. Для нашего организма это запас на черный день, когда не будет еды, чтобы мы могли дальше поддерживать свое энергообеспечение. Что же происходит в условиях дефицита? Мы эволюционировали много-много лет для того, чтобы наше тело могло функционировать оптимально в разных условиях и умело адаптироваться. И в первую очередь, когда мы убираем очень сильно калории, у нас меняется метаболизм. Что такое метаболизм? Это все процессы создания и разрушения, которые происходят в нашем организме, все обменные процессы. Они происходят, когда мы спим, когда мы двигаемся. Вот все время 24 на 7 у нас происходит теле метаболизм. Не бывает убитого метаболизма, плохого метаболизма, хорошего, да? Это миф, который общество нам почему-то так плотно посадило в голову, но на самом деле есть есть метаболизм, адаптировавшийся просто к условиям употребления маленького количества пищи. Как именно это происходит? Почему во время диеты наш организм начинает тратить меньше калорий в день? Сейчас я вам объясню. Общий дневной расход энергии у нас делится на четыре части. Общий дневной расход это вот вообще все те калории, которые тратит наш организм за целый день. Первое это базальная скорость метаболизма. Это те калории, которые наш организм тратит, когда мы спим, то есть когда мы лежим закрытыми глазами, даже не моргаем. Вот это те калории, которые тратит наш организм в таком состоянии. Для поддержания температуры тела, для функционирования органов, кровообращения, работы мозга, работы всех систем, тканей, клеток. Это на самом деле очень большая процентная составляющая всего дневного расхода энергии. Дальше второе это термоэффект еды, то есть это те калории, которые тратят организм для того чтобы переварить пищу которую вы кушаете третья часть это термоэффект дневной активности сейчас мы говорим не об упражнениях занятиях в зале пробежках и всем прочем, а именно о том что вы делаете в течение дня вы ходите пешком или вы ездите на машине вы поднимаетесь по ступенькам или в лифте как часто вы убираете дома гуляете с собакой какая у вас работа активная или неактивная как вы отдыхаете в свободное время, это все термоэффект вашей деятельности. Также есть термоэффект физических нагрузок, а именно занятия в спортзале, танцы, фитнес, борьба, провешки, плавание, то есть целенаправленная физическая нагрузка, упражнения, спорт. Это наш четвертый, последний пункт. Когда мы начинаем убирать резко калории, у нас идет борьба по всем фронтам и адаптация по всем фронтам, о которых мы только что говорили. В первую очередь, когда мы говорим о базовом расходе энергии когда мы худеем мы теряем килограммы наше тело физически становится меньше и на поддержание его жизнедеятельности тратится намного меньше энергии зависит еще от того как вы худеете и какую ткань вы теряете жировую или мышечную при быстром жирожигании вы теряете много мышечной ткани мышечная ткань сама по себе более метаболически активна чем жировая то есть килограмм мышц у нас в состоянии сам по себе сжигает намного больше килокалорий, чем килограмм жира Поэтому, если вы теряете мышцы во время похудения То ваш общий дневной расход энергии падает сильнее, чем если вы теряете жировую ткань Когда мы говорим о термоэффекте переваривания еды Мы кушаем меньше И опять-таки, из-за того, что мы кушаем меньше еды Наш организм тратит меньше энергии, чтобы ее переварить И тем самым наш дневной расход уменьшается еще на определенное количество килокалорий в день. Термоэффект ежедневной активности. Когда наше тело становится меньше, для того, чтобы его перемещать, организму нужно приложить намного меньше усилий. Кроме того, много исследований доказало, что когда мы находимся в дефиците калорий, нам, в принципе, хочется двигаться намного меньше. Когда мы находимся в профиците, то мы скорее пройдемся пешком от дома, например, на работу. Когда мы находимся в дефиците, организм скорее выберет автобус. Гормонам ваш организм будет отправлять вам эти сигналы и вам просто меньше будет хотеться двигаться в целом Расход калорий от ваших тренировок также будет меньше Потому что, как я уже сказала, организму нужно перемещать меньшее количество килограмм И, в принципе, у вас мышцы становится меньше, поэтому трата энергии тоже становится меньше Поэтому давайте представим У нас есть такой выдуманный человек весом 70 килограмм, который кушает, к примеру, 2500 калорий в день Если он убирает 1000 калорий сразу из своего рациона и опускается до 1500 при этом за неделю или две сбрасывает несколько килограмм, за эти несколько недель организм начинает адаптироваться к тому, чтобы вот этот показатель стал его поддержанием для того, чтобы сбалансировать и оптимизировать трату энергии в условиях дефицита еды. Организм думает, что появились серьезные проблемы с поставками еды и непонятно, когда снова еда будет поступать, нам нужно адаптироваться, нам нужно более оптимально тратить свою энергию, но самое страшное происходит потом, когда заканчиваются эти несколько недель. Обычно как все думают? Вот, я сейчас три недели посижу на диете, я похудею к лету на отпуск, к Новому году, еще там что-то, и потом снова вернусь к своему режиму, и дальше буду ходить похудевшим. Нет, когда мы находимся вот в этой точке, обычно две недели, да, вот мы покушали 1500 калорий, и что потом происходит? Никто, естественно, плавно не возвращается к своей норме. Обычно потом снова что? Мы начинаем кушать так, как раньше, но организм уже адаптировал свой метаболизм, и тогда, когда до диеты 2500 возможно был небольшим профицитом в 200 300 килокалорий сейчас 2500 это профицит в 1000 при профиците в 1000 вы тот вес который потеряли за эти несколько недель вернете просто с сумасшедшей скоростью и это будет в большом преимуществе именно жировой вес за несколько недель вы потеряете жир и мышцы а потом вернете только жир который менее метаболически активен чтобы не быть голословно было проведено огромное исследование на участниках передачи The Biggest Loser. В Украине у нас есть своя версия, называется Зважение и счастливее. Возможно, кто-то слышал, знает видео эту передачу, когда люди очень быстро сбрасывают большое количество веса. По общим результатам этого исследования участники за 30 недель в среднем избавились от 50 килограмм. Но после окончания проекта за несколько лет они вернули в среднем 40 килограмм веса. Вот показатели плюс-минус такие. Чем быстрее вы от веса этого избавляетесь, тем больше вероятность того, что вы потом его вернете. За счет чего? За счет того, что ваш организм адаптируется к дефициту калорий, опускает свой общий дневной расход энергии по показателям до того, на котором вы сейчас питаетесь. И когда вы возвращаетесь к своему старому режиму питания, который был до диеты, вы очень быстро набираете вес, потому что теперь это для вас большой профицит. И набор веса на самом деле в этой всей истории не самый страшный, потому что может быть очень много негативных Последствий для вашего здоровья при таком быстром похудении. Многие не понимают, но на самом деле процесс похудения очень тесно связан со всеми системами органов в нашем организме. У нас в теле все взаимосвязано, и когда вы худеете, это не только вы избавляетесь от подкожного жира, у вас полностью перестраивается организм. Это когда мы говорим о физическом здоровье, о психологических последствиях можно очень долго говорить. При таких резких диетах развивается много разных расстройств пищевого поведения, которые среди всех психоэмоциональных расстройств считаются самыми смертельными. Поэтому моя рекомендация искренняя от себя, пожалуйста, не садитесь на радикальные диеты и не занимайтесь радикальными методами похудения. Есть очень хорошие комфортные методы, не опасные для здоровья, о которых я обязательно расскажу в следующих видео. Также, если вы хотите узнать, как перестроить свой метаболизм так, чтобы вы могли кушать много килокалорий и при этом не поправляться, я думаю, это многие хотят. Хотят, то ставьте этому видео лайк и пишите в комментарии, я обязательно сниму для вас видео о метаболизме и как мы можем на него влиять самостоятельно Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк, для меня это очень много значит Спасибо всем большое за просмотр, подписывайтесь на канал и до встречи в следующий раз, пока! left by you too. Here we go we go we go and let the roller coaster ride be